И всем привет, друзья! С вами снова Альмир. И в этом видео, друзья, друзья, я отложил свои ролики и хотел бы поговорить о моем YouTube-канале, друзья. Ну что ж, давайте перейдем к YouTube. Кстати, друзья, этот ресурс-пак я делаю сам, как вы видите, друзья. Друзья, про этот ресурс-пак я когда-нибудь сделаю обзор и покажу вам. А теперь перейдем к YouTube. Др... Ребят, сразу скажу, что качество видео, друзья, будет немножко снижено. Короче, друзья, вот мой канал, как вы видите. И тут 610 подписчиков, друзья. Спасибо вам за подписку и за ваши просмотры, друзья. Как вы, друзья, заметили, я начал выпускать короче короткие видео, друзья. И хотел бы, друзья, поговорить о том, что некоторые люди, друзья, начали, начали отписываться. У меня было 614 подписчиков и стало 610. Ну зачем так делать, друзья, я не понимаю И просмотры, друзья, у меня тоже снизились Вот я в некоторых стримах, друзья, делаю себе такие Ну, типа, в кавычки, пиарщики, друзья У которых, короче, 300 с чем-то подписчиков Вот, вот я на, на них подписываюсь, друзья И я никогда не отписываюсь, друзья, как можете лицезреть Вот все эти люди, друзья Я с них не отписываюсь, прикиньте а вот они взялись И некоторые из них отписались Вот А друзья, кто перешел с этого канала на мой канал, друзья Вам просто огромное спасибо Вот где-то он меня тут запостил Я с помощью этого канала, друзья, пиарился за... Этого каналу огромное спасибо Так вот, друзья Я бы сделал стрим, конечно Но, как вы понимаете, друзья У меня дома братья и сестры Они, короче, там... Короче, мешает мне делать, друзья, стрим. Я не могу. Вот такие вот дела, друзья. Давайте сейчас посмотрим на рейтинг моего канала или на, на аналитику. Перейдем на творческую студию YouTube, вот, друзья, друзья. перешел сюда. Вот. Вот, друзья, видите, средняя, средняя продолжительность просмотра 20 секунд. Ну зачем так делать, друзья? Надо взять и досмотреть все от начала до конца. Но у меня, друзья, просмотры в часах увеличились, потому что... Как я уже говорил, пиарился с помощью канала ТикТок. Как там? И вот, друзья, этот, короче видео. Короче, он, друзья, поставил меня на сообщество. И здесь, друзья, набралось 5339 просмотров, друзья. И всем этом, друзья. Средняя длительность просмотра всего 17 минут. И этого меня хватило, чтобы набрать 25 часов просмотра, друзья. Это отличный результат и. Если бы, друзья, все эти 5339 подписчиков подписались на мой канал, я бы умер отчасти, друзья. Вот такие дела. Не надо отписываться, друзья, с моего канала. Я же с вас не отписываюсь. Вот такой вот ролик получился, друзья. Кому понравился, Вот подписывайтесь на канал, друзья. Я, Короче, пишите комментарии. Из этих комментариев, друзья, я перейду ваш канал и подпишусь. Это реально. Давайте в течение... Я, друзья, всегда так говорю. В течение этого года давайте наберем 700 подписчиков, друзья. Я буду счастлив. И буду благодарен вам. И, скорее всего, друзья, если смогу, сделаю стрим. Будет просто супер. И что-нибудь придумаю, друзья. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментосы и... Всем пока, друзья.